Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире у нас традиционный круглый стол Сегодня 8 марта Хотелось бы поздравить всех наших дорогих слушательниц С праздником! Пожелать здоровья крепкого, счастья, любви, благополучия Ну и главное, скорейшего освобождения нашей великой Родины вот Сейчас у нас в виртуальной студии находится Олег Богатырев, Руслан Михайлов, Татьяна Чупрова и Максим Нургалеев. Наша тема сегодня будет о предложенных президентов на послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года поправок в Конституцию. Вот Мы хотим поподробнее затронуть, наверное, самые важные поправки. И первое слово предоставляется Татьяне Чупровой. Татьяна, вам слово. Спасибо, Максим. Доброе утро, дорогие коллеги, друзья. Спасибо за теплые поздравления. Я также присоединяюсь к словам Максима и поздравляю всех дам в студии и в студии, правда, я одна, но всех поздравляю, кто нас будет слушать, с праздником весны и любви, с праздником 8 марта. Итак, по теме нашего круглого стола. Первое, что хочется сразу сказать, что потенциал нашей Конституции 93-го кода, несмотря на всю сложность ее принятия, далеко не исчерпан. И это мнение, озвученное во время послания Владимиром Путиным, разделяет большая часть нашего общества. Это конституция правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. Поправки не затрагивают фундаментальные основы конституционного строя. Они по-прежнему являются надежной ценностной базой для нашего общества. Главы 1 и 2 неизменны. Основная же цель вносимых изменений – это прямо, за, прямо закрепить, гарантировать приоритет Конституции в нашем правовом пространстве. Сразу стоит отметить, что сегодня основной закон и так обладает высшей юридической силой в стране, и ни один международный договор не может ему противоречить. Поэтому закрепление этой нормы носит скорее политический, чем узко юридический характер. Механизм принятия изменений – это утверждение парламентом в рамках действующего закона и по процедуре через принятие соответствующих конституционных законов, а после всенародное голосование по всему пакету поправок. Наше российское общество через механизм рабочей группы активно включилось в процесс обсуждения предложенных президентом поправок и внесения своих инициатив и предложений. Хочется остановиться на одном из предложений, на одной из поправки. Художественный руководитель театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков призвал закрепить в основном законе запрет на отчуждение российских территорий. А Владимир Путин поддержал инициативу, обратившись к юристам с просьбой найти такие формулировки, чтобы не нарушить работу МИДа по демаркации границ. Член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета Сергей Белов, он пояснил, эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции, в частности предусмотрев, что Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям. Он также сообщил, что в части 1 статьи 67 предлагается включить дополнительное положение о возможности создания в России федеральных территорий. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закрепление в Конституции понятия «отчужденные территории» не повлияет на сложившиеся международные отношения России. Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил, что поправку поддерживает большинство россиян до 90% и сказал, что после внесения в Конституцию запрета на отчуждение российских территорий, соответствующие поправки внесут в Уголовный и Административный кодексы. А председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал, после этих поправок крикуны потеряют почву под ногами, потому что их призывы не будут реализованы. У них не будет никакой социальной базы, потому что в Конституции будет записано четкое положение «нельзя торговать суверенитетом людей». А вот сам Владимир Машков, когда вносил это предложение, он прокомментировал, что у россиян есть опасения по поводу возможного отчуждения отечественных земель после того, как Путин уйдет с поста президента. Ведь по мнению западных политологов откроется окно возможности забрать себе кусочек понравившийся, допустим, Курильские острова, Крым или Калининград а закрепленный в Конституцию запрет на отчуждение территорий даст четкий ответ – отдавать нельзя. И даже переговоры вести по этому вопросу запрещено. А вот ряд СМИ так комментирует наличие этой поправки. Они считают, что наличие в поправ... этой поправки в пакете – для всенародного голосования существенно увеличит интерес россиян к всенародному плебесциту и обеспечит рост явки. Вот так вот я хотела бы сегодня немножечко коснуться так называемой поправки Машкова. Спасибо большое. Следующее слово предоставляется Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. Друзья, <святый> <сос»> доброе утро. И присоединяюсь ко всем соратникам которые сегодня поздравляют наших э, боевых подруг всех женщин э, страны э, с международным женским днем пожелать счастья здоровья любви в семье и вот э, говоря о поправках хотел бы в первую очередь затронуть о том что по суверенитету территориальному уже татьяна хорошо очень сказала а о защите ценностей семейных в поправках тоже сказано и это очень важный момент я считаю который направлен на сохранение традиционных культурных ценностей наших народов а именно семейные ценности и чего не было в конституции фактически что и в общем то позволяло проникать в наше правовое пространство вот таким законопроектом как которые продвигают тут товарищи с иностранным влиянием типа оксаны пушкины вот сегодня я думаю вот такими поправками это будет пресечено потому что Государство будет защищать семью, это будет обязательство государства в соответствии с Конституцией. И, на мой взгляд, важный момент уже это указание, что дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. И государство берет на себя ответственность создать условия, способствующие всестороннему духовному и нравственному развитию, развивать интеллектуальный уровень молодежи. И даже отмечено в Конституции, что воспитывать детей государство обязано в духе патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. То есть, такие важные моменты, нацеленные на будущее, что мне кажется, вот чем больше людей у нас узнают, о чем вот эти поправки, просто бегом с утра встанут и побегут прямо голосовать за. Потому что оно ну, настолько грамотно вот все в защиту наших ценностей, как бы написано, вот, порадоваться только. И то, что государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Вот забота о детях очень важна, потому что вот если мы вспомним 90-е годы, то даже начало двухтысячных, х вот улицы вспомним, да, городов, кто оказался ну, в самом таком незащищенном варианте общественной жизни, это дети. Вспомним, сколько беспризорников бегало по улицам, где-то ночевали они в, в каких-то разрушенных домах, в каких-то теплоцентралях тепло, там подземных. Я просто сам помню эти времена, потому что мы собирались вот так и кормили этих детей. Это были начало 2000 х годов. То есть удар был по нашему будущему, удар был нанесен Западом по нашим детям. Вот. И сейчас мы видим последствия, которые выражаются вот в воспитании молодежи. Очень много проблем. И вот то, что указано в Конституции, в поправках, это очень правильно. Это нацелено на будущее. Еще я хотел бы отметить... В поправках это тот факт, что Россия является правопреемником СССР на своей территории. То есть уважает тот период, в котором мы жили, те порядки, те законы, в которых мы жили. То есть там написано, что является правопреемником, продолжателем Союза СССР. В том числе и членство в международных организациях. Этого не было. То есть нам из-за рубежа говорили, что забудьте, Советский Союз вас уже не касается, у вас новая страна, вы новые люди вообще. То есть нас отрывали от каких-то наших периодов жизни, когда мы достигали трудовых подвигов таких, которые представить в мир капитализма даже не может. И нам это предлагалось все забыть, отказаться от этого прошлого. Вот сейчас это исправлено в поправках. И еще один момент важный это то, что государство берет на себя функции о памяти защитников отечества и обеспечивает защиту исторической правды. Вот в условиях вот такого массового движения на Западе по фальсификации истории, это очень важно поставить вот такую вот прям правовую грань защиты нашей правды. И это позволит нам сохранить завоевания наших предков и ратных подвигов в Великую Отечественную войну. не позволит там всяким злым языкам, злонамеренным западным экспертам, которые за деньги просто за... вовлечены в процесс полного искажения вообще истории. Это настолько сейчас вызывает опасения, что какой-то скрытый дирижер в западном мире вот такую пропаганду искажений полной фальсификации проводит. И в конституционных поправках ставится вот такая защита от этой фальсификации. Очень важно. И, в общем-то, сказанное о культуре что культура является уникальным наследием многонационального народа. Тоже защита культуры, тоже очень важно. Это противостояние вот той безумной массовой культуре, которая идет с запада, которая льется пока еще с каналов ТНТ, вот таких развлекательных, СТС. Люди сами знают, их полно. И государство Российской Федерации собирается сейчас обеспечить защиту интересов и сохранение общероссийской культурной идентичности. Тоже очень важно в условиях агрессивной такой захватнической политики вот массовой культуры, дебилизирующей, которая сейчас процветает на Западе. А вот и через нее проходят вот эти все э, извращения социальные, типа ЛГБТ, э, там э, феминизма, э, защиты прав детей, вот этого всего разъединяющего общества. Ведь, э, допустим, взять тот же феминизм, э, если поглубже вот так присмотреться. К к идеологемам феминизма, то это человеконенавистничество. И женщины, они очень жестко обрабатываются, именно психически обрабатываются. И те движения, экстремистские феминистские движения, они решают много проблем на Западе, в том числе и уменьшение населения планеты. Ведь их накачивают психически так ненавистью. Вот такие акции, когда они женщины собираются и под, значит, громко высказываются, значит, имена женщин, ну погибших там каких-то от семей, от насилия или что-то там уже неважно, называются имена погибших женщин, и вся эта толпа женщин сторонник сторонников они начинают на площади прям раздеваться раздеваются до гола и кричат орут как что-то вообще не не членораздельные звуки то есть это накачка ненавистью ненавистью уже непонятно не только к мужчинам но и к государству потом они бегут куда-то вот эти вот эти зажигательные смеси бросают в... То есть это использование уже этой силы, направленной даже на свержение власти, то есть на цветные революции и разрушение института семьи. То есть, используют по полной программе, вот именно используя психическое воздействие на граждан. И вот поправки в Конституцию, они смогут защитить российское общество от этого безумия. Это просто использование людей для извлечения какой-то политических каких-то прибылей просто использование людей как стадо вот такое мощное психическое воздействие это удивительно насколько сейчас людей используют вот такие силы с помощью психических инструментов и это только вот малая часть я отметил можно отметить еще конечно защиту русского языка и признание Носителя русского языка, как государство образующего языка. На мой взгляд, тоже очень важный момент. Я поддерживаю вот эту инициативу. Вот. Ну и там дальше вопросы здравоохранения, тоже защита, вот, профилактика, здоровый образ жизни. Там все вот это вот описано в поправках. Охрана памятников истории культуры, молодежная политика, культура спорта. То есть вот такие очень нужные в наше время моменты, что можно очень долго, общем-то, об этом рассказывать. Вот я основное для, для нас, как для народа, вот я увидел это и сегодня доложил вам. Поэтому на этом хочу закончить, чтобы дальше придерживаться регламента. Благодарю, я закончу. Следующее выступление предоставляется Руслану Михайлову. Руслан, вам слово. Всем здравствуйте. Хотел бы также присоединиться к поздравлению к нашим боевым подружкам. Желать им самое главное здоровья. И естественно скорейшей победы над американской оккупацией. И освобождение нашей Родины, нашего Отечества. Теперь перейдем к поправкам. Да, я считаю, что все вот эти поправки, конечно, хороши, но самую главную поправку озвучил Владимир Владимирович Путин, и надеюсь, что ее, ее тоже внесут. Э, то, о том, что теперь чиновники не могут э, иметь второго, третьего гражданства иностранного, должны иметь только российское гражданство, не должны иметь иностранные счета и недвижимость. Поясню почему вот это тоже главная поправка в Конституцию, ее сам даже президент предложил. Потому что, имея иностранные счета, имея иностранное гражданство, ты как бы за тебя там щелкают, ну, начинает управлять тобой э, те государства, которые ты здесь сидишь как государственный чиновник. Если ты пошел на государственную работу, ты должен, как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, отдаваться только Этой стране, которому ты служишь. И ты должен служить народу. Если это тебя не устраивает, тебе не место в этой системе. Вот. Все вот это голосование, которое это будет, это подготовка к важным событиям, которые произойдут во втором референдуме. Когда произойдет более серьезный референдум. Потому что мы все понимаем, что нам не позволят изменить 13-ю статью. Пункт 2. запрет государственной диалогии. И 15. Пункт 4. Вот. Чтобы народ пришел хотя бы познакомиться с бюллетенями, за что он будет голосовать, за какие поправки. Это как можно сказать, как сказал Евгений Алексеевич Федоров, это и есть большой пикет НОДа. Вот. И потом пойдет, поедет. Если у нас будет большая явка, Усин сразу запускает чистки, и потом уже подготовка к референдуму. Поэтому гражданин должен понимать, что если он хочет освободиться от оккупации, которую мы сейчас имеем, иметь хорошее будущее, пенсию, зарплату, и чтобы дети жили счастливо, счастливо и хорошо, и здоровой в стране, значит, мы должны пройти пребесцит и потом референдум. Поэтому мы, Путин сделал свою работу, Сейчас дело стоит за народом. Он должен поддержать и проголосовать. И это коснется каждого из нас. Да, там сейчас идет борьба за каждую поправку. Может, там не все получится провести, все поправки, которые наметил наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. И это просто человек должен понимать, что все-таки за поправками, которые мы наметили провести, конечно, американцы постараются сделать так, чтобы их было меньше, чтобы урезать там. Палки поставить в колеса. Это должен простой гражданин понимать, что не из-за из того, что такой Путин хочет и там что-то исказить. Нет. Вы должны понимать, что именно сейчас началась настоящая борьба. Она идет в кабинетах и потом уже вливается сюда. И мы уже, уже включаемся. Нот подготавливался все эти годы. И когда Путин пришел, стал президентом, то, когда штабы были созданы, мы вели к подготовку к стране к вот таким серьезным событиям, которые они сейчас намечаются. Поэтому гражданин нашей страны должен понимать, что все сейчас в наших руках. Придите, пожалуйста, граждане, проголосуйте, и все будет хорошо. Вы это делаете не ради Путина, а ради самих себя и своей семьи. А потом, естественно, все это нам всем воздастся. Мы будем жить в свободной стране, повысится зарплаты, пересмотр произойдет пенсионной реформы, которая нам была навязана из Запада. Мы уже сами станем хозяевами своей страны. И сами мы будем себе ну, решать, как нам жить, поднимать ли нам налоги, какие нам зарплаты устанавливать, вообще надо найти эти налоги и все такое. А сейчас должны понимать, что это нами диктует чистотью 15.4 внешнее управление, то есть американцы их сетилитами. И самое главное, вот э, я обращаюсь сейчас к нашим активистам национального движения, продолжайте также информировать наших граждан, не останавливайтесь. Победа будет за нами. Спасибо. Чем больше читал эти поправки, да, и начинал понимать, почему же все-таки поднят такой вой, да, западных вот этих агентов. Ну, вот... Как раз вот эта вот последняя поправка, которую Руслан сказал, да, что запрет людям с двойным гражданством и с видом на жительство в других государствах занимать высокие государственные посты. То, то есть это значит, что вот этим чиновникам, которые сейчас там находятся, граждане других стран, так им приведется покинуть вот эти кабинеты. Ну, конечно же, они не хотят отдавать власть, они Приложит все усилия, чтобы остаться на сво... в своем кресле. Поэтому только народ должен принять эти поправки и дать мандат уже патриотическим силам страны запустить процесс вот этих реформ, опираясь на волю народа. Ну и еще главное, вот, которое будет менять систему власти, то есть создаст единую власть в России на... То есть органы государственной власти и органы местного самоуправления будут объединены в единую систему. Вот сейчас они разделены. И э, получается, как лебедь, рак и щука. У нас власти, да, мало того, эти три ветви подчинены внешнему управлению, еще и система органов государственной власти и местного самоуправления между собой даже непонятно, как они взаимодействуют. То есть каждая сама по себе это... Тоже такой сложный механизм, благодаря которому у нас не получается выстроить ту систему, в которой было бы комфортно жить именно гражданам. Да? Для бизнеса там, иностранного все, конечно, условия созданы благоприятные. Развивайся, не хочу, выводи все в офшоры и живи за границей. А вот для наших да, фермеров, фермеров и производителей наших, Созданы такие условия, в которых просто невозможно существовать. Можно только взять кредит, залезть в долги и потом всю жизнь расплачиваться. Ну, я надеюсь, вот эта система власти, которая сейчас придет на смену после плебисцита, ну, за которую, конечно, придется побороться еще, еще будет не все так просто, как многие ожидают, но на самом деле процесс запущен. Поэтому, граждане страны, присоединяйтесь, будем решать этот вопрос сообща, и если будет большая явка, состоится плебисцит, как сказал Владимир Путин, то процесс пойдет быстро, и уже безоговорочная победа народа будет обеспечена. Да, Максим, я еще раз хочу поддержать вас и напомнить, что 15 января Владимир, Владимир Путин же, помните, сказал, что должна быть выстроена единая система публичной власти от муниципалитетов до самого верха. Ведь государство это институты публичной власти не тайные, не скрытые, ни какой-то, а именно институты публичной власти. К сожалению, вот то, что вы сказали, у нас произошел некоторый отрыв, и муниципальные власти по нынешней системе не являются властью, да, в полном понимании этого слова. Вот это тоже будет убрано через поправки. Это, это действительно важно для функционирования государства, чтобы это был единый оркестр, играющий единую мелодию суверенитета. Спасибо. Вот В этой связи состоится митинг-концерт в Москве 15 марта. И все, всех людей, всех все патриотические силы страны, близлежащие районы к Москве, регионы, предлагаются... Посетить это мероприятие, основная задача будет стоять именно в том, чтобы призвать людей в участие в судьбе своего государства и в участие в плебисците. И надеемся, что произойдет перелом после 15 марта, где народ массово будет понимать, что свобода и независимость отечества – это самое важное, и именно за это в 1941 45 году и раньше до этого полутора тысячелетней история вся наша строилась именно на этом так. я я хотел сказать о том что поправки конституции Посланная президентом, 79 статья, очень важная, она говорит о том, что решения спецучреждений, в которых Россия участвует по международным договорам, они те решения, которые противоречат Конституции, они больше не будут подлежать исполнению. Это вот тоже в момент, все это сохранилось, это первоначально было и предложено президентом. И это сохранилось, очень важная такая нодовская поправка в защиту суверенитета. И <свят> добавилось, что кроме федеральных органов власти и также муниципальный уровень руководителей, тоже им будет запрещен ПМЖ, ВНЖ, гражданство в иностранных юрисдикциях. И уже сейчас вот эти поправки, они открывают интересные моменты Я в качестве примера хотел привести что абитуриенты мгимо это кадровая кузница нашей дипломатической службы органов федеральной власти вскрылся такой момент что в двухтысячных годах уже порядка 50 процентов всех абитуриентов молодых ребят они уже имели второе, а то и третье гражданство. И это <свят> <свят> благодаря тем непростым родителям, которые у них есть. Либо это просто богатые люди, либо это дипломаты российские, бывшие дипломаты. И сейчас вот эта проблема вскрылась. То есть она была такая... за... За ширмой Как бы официальной политики А сейчас оказывается Что уже на уровне абитуриентов Наши будущие чиновники и дипломаты Они уже молодыми ребятами Уже с двойным тройным гражданством Поступают в ВУЗы Но на сегодняшний день Вроде уже Что касается МГИМО То процент Абитуриентов имеющих второе третье гражданство Немного снизился Там уже около 40% но это все равно, представляете, дипломат приходит на службу защищать права Российской Федерации, а у него гражданство Швейцарии и там еще какого-нибудь Израиля. И это очень весело выглядит, конечно. И такие моменты, я думаю, будут скрываться. И это очень важный процесс. Потому что вообще в целом... Смотря на эти поправки, мы понимаем, что в сегодняшний момент можно видеть, что мы немного так как бы себя ограждаем да, от Запада. Это очевидно. очевидно. Мы ограждаем себя от влияния Запада вот этими защитными статьями, которые защищают наши культурные ценности. И это очень показательный момент, поскольку признано уже, и президент об этом сказал, что западная либеральная модель, либеральная рыночная модель, она изжила себя. И Путин об этом сказал на международной арене. Он открыто сказал, что либерализм себя изжил. И вот это наша защитная реакция. И когда мы это сделаем, то э, следующим вопросом будет э, возродить нашу идеологию, именно русскую идеологию, которая уже начинает конфликтовать вот с этой деградационной западной массовой культурой. И следующей задачей, которая у нас будет стоять, это системное выстраивание нашей культуры, которая станет силой, мощнейшей силой созидательной во всем мире. И уже Запад будет бояться. Вот эта созидательная сила, и все вот эти демоны и дьяволы, которые разрушают сейчас западное гражданское общество, извращают его. Они уже будут бояться русской созидательной культурной силы, идеологической. Вот такой процесс противоборства, ну я бы сказал, добра и зла у нас сейчас происходит в мире. Света и тьмы. Вот. Благодарю. Надеюсь, все присоединятся вот к этому мероприятию, митингу, концерту в Москве, который состоится на Лубянской площади в 12 часов дня, получается, правильно? Да. В 12 часов дня присоединяйтесь, участвуйте, поддержите национальное освободительное движение. Если кому-то нужна координация, обращайтесь к координаторам своего города и присоединяйтесь именно к национальному освободительному движению распространяйте это видео подписывайтесь на канал вступайте в группы и в сообщества в социальных сетях национально- освободительного движения информационного агентства национальный курс в телеграме в WhatsApp, в вконтакте в одноклассниках в инстаграме есть сообщество, где вы можете получать информацию ну и Поддерживайте национально освободительное движение на улицах своих городов. Координатор можете найти на сайте РУСНОТ в разделе Регионы НОТ. Все, спасибо большое. Всего доброго. До свидания.